Доброго времени суток, дамы и господа, с вами прио. Совсем скоро стартнет обновление 9.1.5, и зайдя на ПТР, я хочу обсудить довольно-таки интересную тему, а именно смена ковенанта. Некоторые люди не играли еще в Shadowlands, некоторые люди никогда не меняли ковенант, поэтому стоит немножечко поговорить об этом. Для того, чтобы поменять ковенант в обновлении 9.1.5, нужно достигнуть 80 уровня известности. 80 уровень известности можно было достигнуть уже в конце октября, поэтому апнуть его на текущий момент в целом будет не проблема. Ходим по БГ, ходим по мифик плюсам, делаем призывы, делаем любые активности, и в целом нам известность насыпают. Имея 80-ю известность, мы портаемся в Орибус, если нам хочется поменять ковенант. Мы идем в Анклав, и тут нас будет ждать 4 мопца. Вдали кирийский моп. Далее вдали там тоже стоит моб ночного Народца, Тут вблизи вентирский моб и молдраговский моб от некролордов. Я на текущий момент состою в некролордах. Могу спокойно подойти к вентиру, могу спокойно нажать, я хочу снова присоединиться к вентирам и ревендрет мой истинный дом. Вступаем вновь в вентиров. Известность сохраняется. Тот медиум, который был выбран. Автоматически выбирается. Далее спокойно, без каких-то квестов, без каких-то кдшек подходим к ночному народцу. Присоединяемся к ним. Соединились. Теперь мы в ночном народце. Замечательно, превосходно. Допустим, я опять хочу подойти к винтирам. Опять присоединиться к ним. Замечательно, превосходно. Теперь мы вновь в винтирах. Идем дальше. Присоединяемся, например, к кирийцам. Захотелось рейд потанчить, да, с поушеном, к примеру. Окей. Готово. Теперь мы в кириях. Известность один. Допустим, я обратно хочу перейти в некролордов. Мне нужно там поиграть с дамагером в рейде. Оп. Я абсолютно уверен. Замечательно. Теперь мы снова в некрах. Превосходно, превосходно. Так что, как-то так. Нет никакой сложности в смене ковенанта в обновлении 9.1.5. Захотелось вам поиграть в одном ковенанте, поделать ачивочки, например, в одном ковенанте? Делайте. Пользуйтесь этим. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!